Дорогие ветераны, уважаемые товарищи, дамы и господа, сегодня у нас праздник, праздник самый дорогой нашему народу. Но даже сегодня, во время празднования, Каспийский прокремел взрыв. Только что на параде я говорил, что терроризм сродни нацизму. Также опасен так бесчеловечен и также кровав. И это преступление сегодня совершили подонки, для которых нет ничего святого. Но у нас зато есть право относиться к ним, к ним так же, как к нацистам. Единственная цель которой нести смерть, сеять страх и убивать. Даже в этот день, когда мы празднуем победу. И вспоминаем погибших в войне. Даже в этот день бандиты холодно и расчетливо убивают мирных людей, в том числе и детей. В годы Великой Отечественной люди шли на войну, помня о призыве «Раздайди И она была уничтожена. И как бы ни были сложны задачи, перед которыми стоит Россия сегодня, мы их решили. Я прошу вас почтить память погибших в Сегодня, в день победы советского народа в Великой Отечественной войне, мои особые слова ветеранам. Я приветствую всех, кто выстрадал и добился победы кто принес ее не только в родной дом, но и подарил всему миру. Вам, дорогие фантазики, вам наша вечная благодарность, наше пожелание здоровья, благополучия и тепла. Вы дослужили их и своим подвигом, и всей своей жизнью. Листа 45-го принесла еще не одну победу. Вслед за ней пришли победы в мирных делах в восстановлении хозяйства, в достижениях образования, культуры, в космоса, в развитии науки. То есть победа в сорок м мы вынесли и свои трудные уроки. И потому, поднимая экономическую мощь страны, обязаны помнить о достатке в каждой семье, укрепляя государственность, расширять свободу наших граждан, а обновляя армию, поднимать не только боеготовность, но и гражданский дух нашего воинства решать социальные проблемы на следующее. Сегодня, спустя 57 лет, мы обязаны вспомнить и о другом. О том, что разгром нацизма дал миру миллионами человеческих жертв, гибелью городов, разрушением целых государств. И эта цена – результат разобщенности стран, которые не сумели вовремя объединиться и оценить всеобщую Опасность миру. Прочная коалиция союзников стала последним ударом по фашизму. И в наши дни, когда нацистские идеи терроризма, нетерпимости и расового превосходства все еще гуляют по миру, наша задача помнить об этом, об этом бесценном ресурсе взаимодействия. Уважаемые друзья, история 40-х годов 20 -го века уже неразрывно связано с историей Второй мировой войны. Временем, которое определили понятие «война» мир, но в конечном итоге определили дух и героизм нашего народа. Поистине народная война принесла и поистине народную победу. И в великие даты летописи Отечества эта война на навеки вписана как подвиг солдат и триумф наших полководцев как пример несгибаемой борьбы, несгибаемой воли нашего народа в борьбе за независимость своей Родины. По традиции в честь праздника сегодня по всей стране будет салют, салют который будет нам напоминать и о победе, и о павших в этой тяжелой войне. Его мгновения очень коротки, но Бесконечно наша память и понимание уроков этого, Память о величии подвига советского народа. И гордость народная за самую трудную и самую справедливую победу. И сегодня мы имеем полное право вспомнить всех наших героев и поднять бокал за Пожелать им всего самого доброго. С праздником, дорогие друзья!